Всем привет дорогие друзья, меня зовут Сергей и в этом видео мы с вами поторгуем по всеми нами любимой и знакомой фигуре треугольника. Но в особенности я вам хочу рассказать именно о пробитиях треугольника. Давайте с вами сразу начнем торговать. Итак, переходим на платформу и сразу скажу, что моя методика покажется вам несколько странной. Дело в том, что я захожу на пробитиях, но смысл в том, как именно я определяю эти пробития. Я не пользуюсь никакими индикаторами, никакими объемами, ничем не пользуюсь я определяю пробитие только по движению свечи. Больше мне ничего не надо. Я смотрю на предыдущую ситуацию, смотрю на уровень и определяю пробитие по движению свечи. И все. И таким образом у меня процент успешных сделок каждую неделю скачет от 80 до 90. Это моя старая торговля. Сейчас я торгую намного лучше, более опытный стал по пробитиям именно. Раньше я торговал не только по пробитиям, но и по всем ситуациям, которые я вижу. Смотрите, здесь я собираюсь зайти на пробитие. На пробитие треугольника. Я еще пока не нарисовал трендовую линию. Но вы сами видели, что там была фигура треугольник. Потом я, конечно, нарисую уровень. Здесь я поставил на пробитие по движению свечи. Но теперь, будучи более опытным, я понимаю, что я совершил здесь небольшую ошибку. Я не подождал самого пробития. Но тем не менее, график пытался пробить этот уровень, и почти у него получилось. Это третья ступень, и сделочка заходит в минус. Прошу не судить все по этой сделке, посмотрите видео до конца. Итак, далее проходит немного времени, и я здесь собираюсь заходить на отскок от уровня поддержки, от трендового уровня поддержки. Смотрите, я жду затухания и разворота цены. Вот цена начинает отталкиваться от этого уровня. И здесь я собираюсь подождать еще коррекции, если она будет Выбираю время сделки 3 минуты и захожу вверх, потому что я думаю я, что коррекция не случится. Давайте с вами подождем. Как видим, после заключения моей сделки все-таки произошла коррекция. И здесь сделка меня заставила понервничать, потому что это была четвертая ступень. Кстати, лично для меня, лично, по моему мнению, заходить на пробитие уровня гораздо безопаснее и надежнее, чем заходить на отскок. Именно пробитием я вас буду учить. Итак... Ждем конца этой сделочки, все таки у нас произошел отскок и цена пошла вверх, но все равно немножко опасная ситуация. Итак, остается 10 секунд и сделочка у нас заходит в плюс. Четвертую ступень мы закрыли, поэтому переходим на первую. Делаю я всего лишь 3 сделки в день. Это была вторая, сейчас будет последняя сделочка, ее я хочу сделать прям идеальной. Смотрите, сейчас я буду заходить на пробитие. Я более детально рисую уровень сопротивления, переместил линию чуть повыше и нарисовал еще вторую линию. Смотрите, первая линия сверху, это самые-самые пики, их было всего лишь два. И цена от них отскакивала просто моментально. Это можно заметить по теням свечи, потому что внутри вот этого вот коридорчика, как видим, нету тел свечи. А тела свечи начинаются ниже этого коридорчика. И смотрите, что я здесь предпринимаю. Во-первых, я жду. Сейчас я буду ждать очень долго, потому что мне нужно убедиться, будет ли пробитие здесь или нет. В прошлый раз, в первой ситуации, я не убедился, поэтому сделочка у нас зашла в минус. Сейчас я буду все время выжидать. Вот, вроде происходит отскок. Смотрите, я выставляю время сделки 2 минуты, собираюсь заходить на отскок. Но она продолжает идти вверх. Продолжает напирать как бы на уровень. Я еще выжидаю. Смотрите, очень ее понесло вверх. Я опять меняю время сделки на 5 минут. Потому что я собираюсь заходить на пробитие. И здесь захожу на пробитие. А теперь объясню, почему именно я так решил зайти. А, я повторял уже, что цена... Дотрагивалась до верхнего уровня сопротивления и моментально отскакивала. Здесь она уже отскочила от него и осталась в самом коридоре. И потом опять пошла вверх. То есть ситуации не повторились. И это явный намек на пробитие. В данный момент я торгую только по пробитиям и все ситуации у меня, все пробития практически именно вот такие вот. То есть просто идеальный сигнал. Там не будет никакой нервотрепки, цена просто рвет все уровни по моему прогнозу. И мне безумно это нравится. Я вот реально кайфую от того, что торгую по пробитиям. Я торгую, то есть даже не ради денег, а ради того, что мне нравится торговать. Я с нетерпением жду следующего дня, чтобы сесть за торговлю. Итак, остается у нас 10 секунд. Произошло идеальное пробитие. И сделочка у нас заходит в плюс. Это у нас была третья сделочка на сегодня. И я заканчиваю свой торговый день по своему риск-менеджменту. Вот такая торговля у меня получилась. В заключение хочу сказать, что торговать на пробитие треугольника гораздо опаснее, чем торговать на пробитие обычного коридора. Треугольники часто делают ложные пробои. Тогда я это еще не знал, а сейчас знаю. Поэтому говорю вам. Спасибо вам огромное за просмотр. Ставьте лайки под это видео, если оно было для вас полезным. Подписывайтесь на канал. Повторяю, каждый из вас, каждый человек придет мне огромную мотивацию. Всем желаю профита, успешных сделок и всем пока.